Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня такое необычное видео для моего канала под названием «Для начинающих астрологов». Тут на днях просмотрела я видео астролог Ши Ирины Чукреевой. Она немножко залезла как бы в гороскоп господина Зеленского. Давайте мы тоже немножко продолжим то, что она, может быть, недосказала. Итак, дорогие мои, что мы видим? Она только тоже в нескольких словах, я тоже в нескольких словах, но кто изучает, тот меня поймет, я надеюсь. То есть, что мы видим? Мы видим гороскоп, карту рождения, если правильно, натальную карту человека с, с крестом судьбы. То есть крест судьбы говорит нам о нелегком внутреннем, конечно, состоянии человека. Человек преодолевает по жизни, человек что-то внутри преодолевает. Итак, что же находится на кресте? На кресте у него находится солнце, это как и точка энергии, и точка самосознания. Хирон ⁇ это и показатель, и учителя, показатель и социума. То есть я в социуме, что социум для меня. В оппозиции идет собственный Марс, то есть человек сам с собой не в ладу ну, два, два раза в месяц точно. Это такой уже момент по транзитной Луне, когда транзитная Луна идет у нас каждый месяц через весь круг знака зодиаков по, по знакам. И когда Луна проходит здесь дзынь, она, она продзынькивает в принципе каждую планету. Но вот когда она такие мощные э, оппозиции продзынькивает, вот тогда у человека внутренний может быть конфликт, несогласие с собой, несогласие с окружающей средой. Значит, Марс это, вну... это общее такое и даже физическое состояние. Дальше мы идем, смотрим. Тут находится Прозерпина. Прозерпина это планета изменений, планета того, как мы обращаем внимание на мелочи, в том числе она и медицинская, конечно, планета. То есть. Прозорпина в каких-то оппозициях и в крестах, она не хороша. То есть социум, в какой-то степени, может быть, и народ, может нанести какие-то увечья при скажем, какое-то большое напряжение. Мы еще смотрим по статусу, тут что сильнее, что слабее. На что вот у меня глаз залипает? Конечно, глаз залипает на то, что много красных аспектов. Это говорит о том, что человек как ни крути, пусть даже с крестом, но вот везунчик, вот как-то везет человеку. Конечно, везет, потому что родился не в высокосный год, не такой, как бы уже, нет огромных закладок на знаменитость, но, конечно, Луна, вот о чем говорит Ирина Чукреева, да, Луна, смотрите, в соединении э, с Сатурном, Луна во Льве, она такая эпатажная, артистичная, выпендрежная, и Луна в соединении с Сатурном, конечно, дает какие-то еще тут показательно внутренние зажимы. Сатурн – это планета-рефрижератор. Она замораживает, она останавливает, она говорит, может быть, лишний раз что-то посчитать. Это такая скобрезная ситуация, когда я, я хочу, но мне жадно с кем-то чем-то поделиться. Кстати, вот даже ради интереса перед видео, набрала вот такое, смотрите, соединение Луна-Сатурн. Что мы тут читаем? Является неблагоприятным астрологическим сочетанием, поскольку Сатурн словно замораживает жизненно важные процессы. Это делает состояние человека болезненным, а настроение пессимистичным. То есть я к чему хочу сказать, дорогие мои, к тому, что э, то Луна-эпатаж — Сатурн тянет назад, то есть, а мож, может быть, даже, конечно, как Чукреева говорит, много сомнений в человеке, да, тут я согласна, тут, может быть, мы еще смотрим по статусу. Сатурн и так в падении в знаке Лев, а еще он еще ретроградный, то есть он не до... Это планета, которую мы притащили с прошлой инкарнации, недоработанную. Не было в прошлой жизни какой-то четкости. Было много наобум, не было организованности, может, в чем-то. И сейчас вот такая проработка при данной инкарнации человеку дана. Возможно, это еще намек на то, что трудно общаться со стариками, с, тем, кто, с теми, кто старше. Такое пренебрежение, может быть, к старикам. Идем дальше. Очень интересно всегда астрологи обращают внимание на ось северный узел, южный узел. То есть северный узел это как бы путь, какой еще путь, один из путей в этой жизни, в этой инкарнации человеку надо тащить. Иногда тащить, иногда впрягаться, иногда делать, чтобы как бы вот это все работало и, и функционировало как мы говорим. То есть... Северный Узел в Весах рассказывает мне, как астрологу, как поклонница авестийских знаний, которых преподает Павел Глоба, наш уважаемый. В Весах говорит о том, что надо искать золотую середину, надо уметь баланс найти, надо договориться, надо уметь договориться. И мы еще смотрим... Отягощены ли вот эти значки какой-то, какими-то планетами, как программа. То есть здесь висит ангел. Это еще одно подтверждение к тому, что... Соседи что-то чинят, это хороший знак. Это еще одно подтверждение к тому, что человек везунчик. Везу... Красных аспектов много, несмотря на вот это все. Один из неприятных аспектов, конечно, на то, что обратила внимание Ирина Чукреева, только она по-своему трактовала а я с колокольной вестиской школы Глобовской астрологии, уран в квадратуре, видите, синий, Полосочка идет к Луне. То есть это нестабильность в психике определенная, такое дрожание, сомнение. Если такой показатель идет к Луне, то, скорее всего, это по материнской линии Вот какие-то психические немножко слабости, я бы так сказала. Потом, что еще из интересного? Из интересного э осколочек родового проклятия в знаке рак. И вот тоже надо заслужить. И когда ко мне приходит, допустим, кто-то и говорит, вот у меня шеф, там у меня сложности с шефом, вот мы в одной связке, но вот он главный, на нем написана фирма. Если у человека, у хозяина фирмы, есть показатель родового осколка, я всегда говорю, что это пахнет лузерством, это пахнет сложностями. Потому что родовые проклятия они в определенный момент срабатывают. Вот как будто кто-то нажимает на кнопку, и у человека начинает сыпаться все. И любовь, морковь, и бизнес, и вот все, что. И здоровье, кстати, раз уж тут прозорпина задействована. Тут все в один момент оно сыпется. Поэтому хочу сказать, ну, единственное, что тут, ну, единственное, вот одно из интересных, что мне глаза бросилось, бросилось как и Ирине Чукреевой, что идет э, такой, пусть она сказала, ну, неразговорчивая, может, в принципе, да, такая, вообще, Меркурий, в сухом таком знаке зодиака в козероге, он где-то сам для себя. То есть человек, если не на публике, человек любит помолчать, да? Но так как вот он вроде да, дали ему суху, такую сухую, молчаливую, такую, э, такого Меркурия дали. Но так он, как, как он в красном аспекте с ураном, в хорошем, в добром, то уран иногда его так подстегивает, и, и человек иногда что-то может быть ляпнут ляпнуть и брякнуть но так как красный аспект это говорит о том, что как-то вовремя может быть может в свое в спасение воспасение спасение ситуации тут много интересных моментов еще на что бросилось на что я обратила внимание хочу сказать, что плюс-минус тут есть конечно, но нажимаем звезды и вот тут человек родился под регул королевская звезда королевская звезда она дает человеку, конечно, где-то тяготение к роскоши, к вальяжности, вот яркость, яркость яркость, во внешности и звезды могут дать, и, конечно, естественно, Венера рядом с Солнцем. Вот, то есть вот тут вот это хорошо. Человек заходит в компанию и довольно хорошо его начинает воспринимать. То есть он симпатичный. Это обаяние такое. Что из интересного? Подсказки. Давайте перейдем в подсказки по прошлой инкарнации. Есть такая кармическая астрология госпожа Сущинская ее немного представила в Ютубе, в том числе. Очень мало видео, очень ценные видео, очень сложно добыть эти тайна тайна за семью за двадцатью печатями. То есть это показатель, один из показателей прошлой жизни. Что мы видим? Показатель прошлой жизни находится в Овне. Овен – это знак воинов, знак воин, воинственность, когда человек что-то доказывал через силу, может быть, через оружие. Кстати, Марс ретроградный, не такой злой, агрессивный Марс. Ретроградность дает Марсу агрессивность по-любому, дорогие мои то есть марс говорит о том что вот да, имело место быть возможно человек прошлой инкарнации имел умел стрелять скажем так вот такие моменты и теперь давайте посмотрим человек а теперь посмотрим что такое в двух минутах в двух минутах момент по, по транзиту каких-то ситуаций открываем открываем день и примерное время инаугурации что интересно что мне в глаза бросается если не лезть там совсем в кармический если по планетарно смотреть то в этот день юпитер юпитер находился давайте посмотрим все посмотрели 22 градус стрельца да? что это значит для персоны данного человека и человек родился в А у человека при рождении Юпитер тоже ретроградный. Вот видите, похожесть, да? Как похожесть по тональности находился в двадцать седьмом градусе но юпитер это такая мощная планета там плюс-минус 5-6 градусов называется оппозиция то есть в этот день юпитер стоял ровно напротив но ну, не ровно но в поле скажем в поле активности своим свой юпитер его господина зеленского в день инаугурации прямо в этот день стоял вот напротив в оппозиционной теме И это конечно, говорит о том, что э, человек пришел во власть вопреки всему, при больших каких-то сложностях, не знаю, не то, что на всем, но вопреки даже, я бы сказала, Вселенной. Поэтому вот, вот такая ситуация, дорогие мои. И еще даже там вот точка рождения у господина Зеленского, точка Солнца, и оно в квадратуре с Ураном, тоже вот как человек всколыхнуло, как будто такая революционная ситуация проявилась, потому что Уран, он нас перекручивает это такой эффект шаровой молнии как сравнение хочу сказать что вот достала прям достала не, не поленилась залезть за хрома не смейте, что она заляпанная старая больше 13 лет этой распечатки тут господин путин у нас да то есть просто вот по сравнению хотела сказать что у путин он изначально от рождения более больше закладок на знаменитость, потому что человек родился в высокосный год, и год дракона это очень мощно, поэтому, возможно, Китай очень благоволит этой персоне, потому что в Китае дракон это культ дракона, человек, рожденный в год дракона, тут уже как бы, ну, тут уже понятно, что с ним можно дружить и идти в бой, и идти в разведку, как говорится. Я просто хотела сказать, что у знаменитых мировых персон обычно вот идет вот, целостная, мощная личность, мощная очень личность, это несколько план планет, называется Стеллиум. То есть это как энергетический кулак, чтобы вы понимали. Вот. И, конечно, Марс очень интересный, Марс рисковый, у господина Путина он находится в отсеке, называющиеся, которые века Амбуста, и значит он умеет идти на риск, он умеет сконцентрироваться и дать кулак. И еще интересно у господина Путина, что мне очень нравится, у него Северный узел находится в Водолее, Россия находится, дорогие мои, под Водолеем, как я уже в некоторых видео говорила, мы сейчас находимся, вошли в эпоху, в эпоху. Целое тысячелетие Водолея. И, конечно, Водолеи... В эпоху Водолей побеждает тот Водолей, который сражается, вступает в бой за справедливость, конечно. Вот, дорогие мои, к этому видео. Кстати, если у господина Зеленского ангел находится в весах, это говорит, что очень может быть может быть, Англия ему может чем-то помочь, как бы, да, потому что это знак английский, скажем так. Вот, вот тут очень интересно. Ну, и вот на этом. Спасибо. Уважаемые мои, если вы Хотите о себе узнать побольше, узнать, для чего вы родились в это время на этой планете –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 Также я немного консультирую и по медицинской астрологии, поэтому если вы у меня запишетесь на консультацию,